Таким образом, ваше движение по иерархической лестнице, по этой лестнице святого Иоакова, как она называется, это исключительно ваша задача. Те, кто находится рядом с вами сейчас, никогда в этом вам помогать не будут, запомните это, еще в древней книге Библии сказано, что близкие это враги наши. Именно по этой самой причине они всегда будут стараться применить все возможные инструменты, чтобы удержать вас рядом с собой. Не только они сами, сколько их эгрегориальное мышление говорит об этом. Удержи его, иначе всем придет карюк. При этом при всем вышележащий эгрегор увидит вас только вот именно по фону, по волне, которую вы из себя выдаете. Волна это тот самый уровень то самое ярость желания да, достичь определенного уровня, если просто сидеть и говорить, ой, как хорошо бы мне стать, например, великим финансистом, и сижу я себе чего-то там ковыряю, сижу я себе чего-то там изучаю. Да. Но при этом ничего не делают, то есть мои, мои труды, мои изучения, они не, ничего не приносят элементарно там, написать статью, да, элементарно обучить учеников, да, элементарно м -м, внедрить какую-то технологию новую. Это уже амбиции, которые реализованы. А если ты сам себе тихо, то твои амбиции, собственно говоря, они не проявлены. Соответственно, ты учишься, стол пишешь, стол читаешь, стол, то есть все делаешь в стол. С точки зрения твоего эгрегора, которому ты принадлежишь, да, это очень правильная позиция, они даже морально это определенные обставят, что настоящий интеллигент должен поступать именно так, заставить тебя гордиться собственной ущербностью. Видали таких людей в своей жизни? Как правило, они очень плохо заканчивают, к концу жизни они приходят в совершенно состоянии сознания с огромнейшим количеством комплексов, с нереализованным потенциалом, с нереализованной битейной массой, даже если они дошли до предела своей границы, вот они не могут подняться наверх. Почему? Потому что их убеждения, их моральная оценка себя же да, и правил своего поведения продиктованы не их внутренним миром, а эгрегором, в котором они произрастали. Понятно, у каждого свои, свои мотивы, у эгрегора мотивы выжить, у любого эгрегора мотивы выжить. Поэтому если вы видите, что кто-то старается удержать вас за штаны, не давая двигаться вперед, предъявляя очень логичные, очень разумные аргументы, задайте себе один простой вопрос, почему ему выгодно, чтобы я это не делала? Поверьте, такое понятие, как бескорыстное добро, в этом мире отсутствует. Это только зло бескорыстное. А добро всегда подразумевает, что кому-то будет хорошо, вот кому-то. Вопрос мотива. Итак, бытийная масса это некая абстрактная цифра, которые мы с вами можем точно так же, как в свое время мы распределяли количество энергии и информации по телам, прописать и здесь. Но это опять же это будет абсолютнейшая иллюзия, эти цифры будут абстрактны, они абсолютно ни о чем не говорят. Есть определенные закономерности. В любом случае, запомните главное, каждый уровень владеет своим диапазоном бытийных величин, назовем так, да, от и до. Таким образом, тот, тот уровень бытийной массы, который есть у вас сейчас, он говорит о том, на каком уровне ваше сознание готово существовать. Если вы правильно понимаете свой уровень, не умоляете и не повышаете его, у него у вас есть все шансы сделать свою систему вполне рабочей. Если система вами продумана, прожита, прочувствована, вы с ней абсолютно согласны и готовы жить и трудиться по этой системе дальше. Вне зависимости от того, на какой уровень, с какого уровня на какой она вас ведет, значит, все будет работать. Единственное, что, значит, когда вы будете определять, на каком уровне вы находитесь и куда ведет вас ваша система, вы должны понимать, что перескакивать с уровня на уровень в правилах иерархии недопустимо. То есть, если вы сейчас находитесь на уровне рода и семьи, вы должны будете пройти, а ваш, ваша задача, например, стать на уровень богов или религии, да, вы должны будете пройти все пути эволюции, начиная от стихийных, то есть умения вести за собой людей по какой-то определенной идее. Пусть не ваш, но по какой-то определенной идее. Да, например, вы организовали фирму, и эта фирма работает на рынке. При этом, при всем, эта фирма работает, потому что люди, которые в нее пришли, они хотят в этой фирме. Именно какой другой. Это говорит о том, что ваша бытийная Маша, ваша фирма гораздо выше той, чем, например, у соседа, который давит на своих сотрудников, например, рублем, да, или запугивает их, да, или применяет еще какой-то инструментарий. То есть то, то что, то, та жертва, которая отдается добровольно, всегда стоит выше. Движение, которое делается добровольно на эгрегор, оно всегда стоит выше. Вот почему религия находится на самом высшем уровне? Потому что добровольно идут и сами все несут. Попы не ходят по домам с кубышкой, подайте. Они открывают ворота и скажут, ну, ну, граждане, кто первый, домой индульгенция. две Медленно находится. Медленно Последнему не будет ничего. Государство поступает несколько иначе. Оно говорит, налог платить надо. Да. За квартплату извольте 10 или 20 когда там надо, Все говорят, ну конечно, не поспоришь. То есть так правильно. Да? там правильно, там системой порядка и так далее. на каждом уровне свои инструменты. По уровню инструментов, которые вы вводите в свою, в свою систему, когда вы добываете из нее ресурсы, через порядок да, через добровольную любовь или ненависть. Вот. Через договор на равных вы можете тоже определить, на каком уровне находится сейчас ваше мышление. То есть логика понятна, да, нужно будет пройти все, обязательно все эти системы. Понятно, что за одну жизнь, да, если, например, вы себе поставили планку на уровень богов, да, за одну жизнь это сделать крайне затруднительно. Возможно, возможно но затруднительно, обычным путем не дойдешь. Нужно применять какие-то инструменты, которые называются в магии, только в магии, и в науке катализаторами, ускоряющие процесс. Вот те магические системы, которые мы с вами занимаемся, например руна, тары, они как раз помогают нам достичь этого эффекта, то есть являются неким катализатором для развития нашего сознания.